Приветствуем всех! Решил снять серию видеороликов просто на тему того, как, какие машины ко мне приезжают и как я их крашу, и что из этого получается. Итак, вот, сегодня к нам приехал автомобиль Audi. Audi H6. Ну, не важно. Короче, была коррозия нижней двери по всему кантику из-за того, что тут идет такой молдинг резиновый. И там скопилась грязь, песок И, короче, уход за автомобилем Ухода особого не было И просто и загнил Загнил Так вот Ну, кое-где были царапины Он сам пытался что-то делать, хозяин Ну, вышкурили, загрунтовали Где надо, зашпаклевали Ну, это эта сторона а, и вот, еще такой прикол, короче. У него, наверное, ходу в истории когда-то было либо треснуто стекло, либо что-то с ним произошло. Его вырезали и, наверное, нечаянно поцарапали края. И после того, как его вклеили, начала тоже вылазить коррозия по всем местам. Особенно самое страшное было здесь, и она уже пошла вовнутрь и начала протекать. То есть стекло мы срезали уже там все вывели, загрунтовали да? будем красить переходом потому что всю крышу красить это многовато в принципе тут от грунта на расстоянии одной ладошки пойдет металлик, а остальное мы все перекроем лаком и переходом, потом красиво все отполируем так, с этой стороны аналогично тоже была коррозия здесь и вот тут идет тоже молдинг и выше молдинга тоже появились грибы так скажем так, идея такова. Просто хотелось показать то, что делается все это в гараже, в обычном, который мы не успели не ни прибрать. Ничего, потому что работы много, работа срочная, и, так скажем, надо ее делать быстро, но желательно качественно. Ну, тут видно, что водой уже полито, да, все, что возможно. Главное, одна из идей, не пытаться подметать но если вы подметаете гараж да, до покраски, это надо делать где-то за час, за полтора. Либо у вас должна быть хорошая вентиляция, потому что пыль летает очень долго на самом деле. Лучше ее даже не тревожить, просто аккуратно водичкой побрызгивать. Второй вариант. Надо обязательно одевать, одевать э -э -э -э какой-нибудь костюм. С которого обязательно ну, надо встряхивать на ветру и желательно смочить водичкой тоже, чтобы от него ничего не летело, ничего к нему не липло. ну Видно, что я уже не одну машину в нем покрасил. И еще обязательно использовать перед самой покраской, когда вы уже обезжирили всю машину. Хорошо, я потом в следующей серии как покажу, как это все делается. Перед самой покраской надо взять обезжиривающую, фу, не обезжиривающую, а липкую салфетку, она так называется, липкая марля или что-то, и нежно-нежно, еле прикасаясь, собрать всю пыль, которая могла скопиться и нападать за то время, пока вы там готовите пистолет или еще что-то, или как-то там. Вот так вот. Наносим первый слой, он называется туманный слой, это перекрытие примерно 70% и наносим его только на грунт, то есть вот эти места, где находится оригинальный цвет автомобиля, лучше пока не трогать. тем как красить, надо задувать в основном вот те места, которые находятся, блин, нашел косяк. Вот тут, кстати, видно косяк, скотч залез на грунт, то есть это желательно сразу исправить, а то это просто не покрасить. И первым делом задуваем сначала все полоски, есть шанс, что из них вылетит пыль в первую очередь. Если вы начнете задуть основную всю массу, она будет влажной, и начнете дуть вот эту полость, то вы можете говорить, что тут поприветствую. Также очень важно, чтобы как можно было меньше загрязнений всяких, или даже если загрязнения попадают, чтобы от них не оставалось разного рода кратеров и всего такого, лучше использовать антисиликоновую добавку. И также, когда вы мешаете лак, ну, то есть я использую такой вот лак, короче, использовать обязательно фильтра, потому что они также отфильтровывают всякую грязь и нечисть. Может испортить работу поэтому лучше делать этот через фильтр Поставим поровнее и обязательно использовать антисиликоновую добавку потому что на самом деле она помогает очень и видна разница когда ее не используешь или используешь также чтобы избежать попадания разного рода масел или конденсата лучше использовать фильтр который идет от компрессора Сюда он идет с регулятором И он очень тоже помогает сохранить качество Ну вот, что получилось. Конечно, спорить не буду. Есть мелкие пылиночки, но они очень легко отполируются. Всем привет! Интересно Если вы желаете получить вот Такой же результат Это еще не отполировано После полировки будет вообще очень красиво и шикарно Если вы желаете получить такой же результат В гаражных условиях То оставляйте комменты Пишите свои пожелания По конкретно Какому ремонту вы хотели бы видеть Справки или советы Так скажем вот крыша По цвету вроде все слава богу вот тут видно чуть-чуть вот переходик да такой вот но он тоже отполируется так что такие вот дела пишите комментарии оставляйте лайки если понравилось ставьте дизлайки если не понравилось